Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой дозаказ по 18 каталогу на 60 баллов. Смотрите, вот такие вот классные, вкусные, ароматные гели получила. 15 наборчиков у меня получилось. Которые мне заказали в чате Viber. Это роза гель вот для душа. От 0,763. Два наборчика мне уже пришлось отдать. Там есть такой вот лилия гель 27,64. Гели все классные, вкусные, ароматные. И с ароматом тюльпана. Код 2765. Вот столько вот много классных ароматов мне заказали. Также одна девушка заказала мне серию Bloom, Антивозрастной крем дневной для лица. Код 0690. Конечно же из этой серии тоже. Ночной крем она взяла, 0,691. И крем для век, 0,148. Эта серия идет у на 45+. Еще у нас есть вот такой вот классный крем зима. Ультрапитательный крем для лица, рук и тела. Код 2868. Вот, всеми полюбившийся тонизирующий крем для ног, Винотоник. Устраняет чувство усталости и тяжести в ногах, тонизирует кожу, создает ощущение свежести и прохлады. Обладает дезодорирующим эффектом. Результат, ухоженная кожа, красивые ноги и легкая походка. Код данного крема 1733. Вот классный есть у нас крем в нашем интернет-магазине. И вот такую она взяла краску для волос. Сипим, каштан. Махагоновый цвет. Код 18027. И вот такая вот весьма нас классная щетка для волос. Детская зеркало. Код данной щеточки 9567. Так как вот у нас год ролика наступает, то вот есть мыло сейчас в нашем интернет-магазине. виде зайчика код 2944. Неделком как фигурки зайчика. Есть еще вот снеговичок код 2749 и мандаринчик. код 2737. Деткам очень приятно мы ценим таким мылки. Конечно же, наша гиена. Ползят там. Да? Вот такие вот щеточки есть у нас. От 113.15, это желтая. Мне их заказали две штучки. И розовая от 113.17, Она силиконовая, мягенькая, удобная щеточка. Четыре щеточки я уже также отдала. Были еще зелененькие у меня наборчиков. И вот такой вот есть классный ополаскиватель для полости рта. Со вкусом крейфрута. Код 2499. 250 мл. Помада. Код 4388. Такая вот у нас классная водичка была в прошлом каталоге в акции. Девушками заказала. Она всего лишь было за 749 рублей. Бьюти кафе. 50 мл объем. Код 3163. Как же без наших средств для кухни? Уже всеми полюбившиеся мыло для кухни 5 в одном. Ароматное яблоко. Код 30206. Еще есть такой сладкий апельсин 3020. И с ароматом граната код 30201. Ну, конечно же, освежитель воздуха. Цитрусовый цветочный микс от 30 340. Для себя Я взяла вот такой вот мыло. Я уже его брала, мне очень понравилось оно. Классный аромат. Это у нас идет вербенный лимонграсс. Код 7839. И еще вот такое вот с лимончиком. Лайм и базилик. Код 7835. Также взяла вот такие салфеточки. Они у нас были в акции в прошлом каталоге. Важные салфетки для интимной гигиены. Код данных салфеточек 2607. Упаковочки 15 штучек. Взяла себе три упаковочки. Ну и конечно же на скидку 70%, которая у меня есть, я взяла себе мой любимый коктейльчик. На этот раз я взяла шоколад с вишней. Код Данного коктейля 15741. Вот такой вот классный, ароматный, вкусный, полезный. Заказик я получила. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока.